Я голубой. Если ты еще не поняла, Рэй тоже. Что? Я не гей. Но ты же водил меня в клуб. Ну, там хорошая музыка. А поездка в Сан-Франциско? Там клевые магазины. Но ты занимался со мной любовью. Нет, ты просто у меня не, важно, Рэй, не хочу говорить об этом.